Привет, ребята, с вами Нинжи, и сегодня я вам покажу, как создавать сервер любой для вас нужной версии. Например, я покажу на самой последней версии, это у нас 1.8, тут я вижу появилась спигот и краудпакет. Но мы будем делать на спиготе, так он у меня уже скачан, я не буду скачивать, он у меня уже скачан. вот этот спигот. Что делаем дальше? спигот uh, это очень великолепная платформа она очень подходит и мы заходим на minecraft.net потом вкладку download там и вот тут у нас такая вот строчечка ноги нам не нужно это не обязательно создаем тексты в друзских инструментах. назовем новый старт. Ставим сюда нашу строчку. Скопируем название нашего нашей платформы. Вот Spigot. И вставляем вместо Minecraft сервер Spigot сервер. Вот эту настройки, э, Это нужно высчитывать с калькулятором, ребята. Сколько у вас оперативки. То есть, например, смотрите, заходим в свойства, и тут, тут, тут у нас, видите, 5.85 гигабайт доступно, вам будет доступна где-то всего половина, чуть больше половины этой всей оперативки. То есть у меня где-то это будет, например, 248, 2048 плюс. 1000, что ли получается 356 да? что-то такое вот так вот это столько у меня он, будет оперативки жрать сервер но ну, это все популяторить надо и в общем не будем пока заморачиваться насчет этого что нам нужно сделать далее нам нужно сделать путь к яви находим ее диск C program files java BIM и java EXM. то есть вот так вот делаем Вставляем, тут слэшик добавляем, .exe, и обязательно этот путь заключаем в кавычки, это обязательно, иначе работать не будет. Так, давайте добавим паузы, но это по желанию, это не обязательно, то есть сервер не будет включаться, он будет показывать вам ошибку. Так, я не правильно сохранил. Жмем сохранить как, все файлы. Старт-бат. Не, не, не Нам нужно старт сохранить. Ой-ой-ой. Так, Мы неправильно чуть, чуть назвал его. Мы сохраняем его сохранить. Все файлы. бат. И сохраняем. Закрываем. Все. Вот у нас таких два файлика. Жмем старт. И ожидаем загрузочки. Так, пошла загрузка библиотеки, пожалуйста, подождите. Ну и вот у нас пошли создаваться папочки. Стопинг сервер, ее нет. Так, EULA.TXT. Так, зайдем в эту папку, что тут у нас? Изменить угу. Измените сейтинг бел Это нужно что-то вот здесь в сервере, я думаю, настроить. Стоп. С сервер Properties у нас вообще не настроен. Угу. Это очень плохо. Попробуем еще раз запустить, что он нам даст. Наверное, опять это будет... Это же ошибка. Да, это же ошибка что он пишет так вынуждены здесь скорее всего это из-за сервер пропортис он не может а то есть вот вот вот я думаю тут true нужно поставить все все все я ошибся сохранить все, вот должно все быть. Пробуем. Еще раз. Да, все пошло. Великолепно. Он генерирует карту, а мы пока зайдем в сервер. Вот и все у нас появилось. Великолепно. И сейчас я покажу то, что спрашивают миллиарды раз. Это как же на no IP выложить наш, то есть дать ему хост. Вот у меня создал такой хост, здесь он у меня уже есть, ftp ftp.com Давайте мы закрываем и пишу тест ftp.com Вроде бы так. Сейчас проверю еще раз. Так. Да. Открывайся. Все, ftp.com. Великолепно. Все работает. Так, что еще настроим? Давайте изменим максимальный игроков в десяточку поставим. Так что далее. pvp, но это не нужно нам. А, онлайн моды, я точно знаю, что нужно поменять. Онлайн моды, где она? Вот, онлайн-моды мы меняем на false. Иначе нелицензионные не смогут зайти. А, Майнкрафт, конечно же, переименуем. Тест. Закроем. Все, он загрузился у нас. Давайте его останавливаем. Обязательно остановимся через стоп, потому что может могут быть ошибки при сохранении сервера. Давай нажмите вот на этот крестик. Так, я запустил. что там у меня. файл угу. to bind to port. Это скорее всего из-за того, что порт закрыт. Хотя сейчас проверим где тут майнкрафт у нас порт порт порт да это наверное из за того что порт закрыт э -э порты открывать здесь я не буду потому что ровый фароутер новый и не мой так что давайте с этим у нас небольшой облом получился снова пи в общем нужно добавлять там виртуальные сервера нужно добавить. Будет э, вот этот вот порт. Давайте тогда запустим без вот этого сервера IP. Сохраняем. Так. Проверка порта. Сейчас мы проверим порт. может закрыт. Это очень плохо. Так не должно быть. Ну вот, сервер у нас работает. Теперь давайте зайдем в Майнкрафт. Так. Что же у нас тут есть? Да, он Недавно не заходил, я честно. Майнкрафт. Ну, откройся, пожалуйста. Ладно, давайте так, о, открылся, месседж. Так, юзернейм давайте. Ninja. So what is your marketing? Login yes. Так, я думаю, мне зайдет. Из этого. Ладно, попробуем через пиратку. Меня, меня. Ладно, пусть он обновится сам. Давно не заходил вообще. Ну хоть у нас будет сейчас версия, наверное, новая, да? Пока это сейчас интересно. 1.32 лол ну ладно так у меня тут даже какие серверы есть смотрите давайте тут стандартный ip адрес пропишем это локальный ip адрес кто не знает 6, вот он работает у на основном версии 1.8.8 как видите сервер работает и основную часть мы сделали то есть осталось только обновиться и играть с друзьями. А, что по поводу портов, думаю, турил найти будет э, нетрудно. Но как только я открою порт, э, я вам не смогу показать это, так как мне откроют, так как роутер Wi-Fi не мой, откроют мне там порт самому Но я делал на своем роутере э, D-Link, вроде бы, да, DSL2540U, вроде так моя модель бы называлась, и там я очень заморачивался насчет этого, было тяжело очень открыть, но у меня все-таки все получилось. А, с вами был Нинджа, всем удачи в создании серверов, пока!